Сегодня мы наконец-то выбрались в бассейн. Нет, это не то, что надо мне показывать. я не дети-то у меня. Ой, а где? А? Вот они спрятались. Сумку несут, надо было вам выйти. Давай яблоницу тяжело. Давайте. Мы сейчас зайдем в мой любимый магазин. Да, поэтому немножко раньше. Мы в констоварный магазин зайдем. Адролин. Опять. Бабушка, у тебя машина стоит. Да. Нет, это не их машина. А вот подъехала. Вот они подъехали вон. Тетю Лену вижу. Скажи, мам, Лен... Или не она это? Мам, а, это? А поближе. Сейчас мы приблизим. А, он только в белой курточке, да? А, нет, там еще кто-то с ними. Так, и так мы приехали в Синий на. Вы зачем сюда приехали, ребятки? Что купаться? Мы будем Картошка. купаться. Картошкой будем купаться. Картошка. Так, раздеваемся, одеваем сламцы. Ты Все видишь? складывайте и в гардероб. И в гардероб. Вот сегодня у нас поход такой. Поход в бассейн давно мечтательный. А? а я... Прибор горячий точно будет. А. а, я дам, что буду? Что? Вот это. Подчиню, что... Сколько там надо денег? Тридцать пять. Ну, берите. Толя, спасибо. одень, пожалуйста, броси. Спасибо за покупку. Даже тебе спасибо сказали? Нет. Да, вы здесь можете брать. А сдачу тогда вам? Да, нажимай да, на сдачу. Сдача! Да. Дай сюда мне. Ну, а, ну, так, теперь Максим. Я Толя, Толя давай Горячий. Толя, давай я достану. Давай. Что там? Ух ты! А, -а, -а. Отойдите, ты, вот. достань, пожалуйста. А -а -а. Вот вот. Так, вот такой у нас. Поставь, а то он горячий сейчас уронит да. еще, пускай постоит немножко. Не зачем да. десятки две пра скидать, не засчитает, я же говорила. Так, кошелек надо мой. Ровно пить, ребят. Ага, я же доверяю тебе. Там где-то после спасибо только берем. А руки обожгете. Нельзя брать, но же долго делаем. После спасибо за покупку. А где он пишет спасибо? -то. А вот там вот лобки. А, Сейчас. где нули? Ходи, нули. А ты полностью заплатил? Да, все ровно. еще в процессе работает. А он видишь, ее... черточка увеличивается, он показывает, как он работает. Все, спасибо за покупку. Максим, давай я достану, я боюсь, что ты горячая. Ставь сюда на столик, на столик ставь. Не очень взял. Капучино. Зачем это? Взрослые только пьют. А ну вы... так я и выпью. А, ну ладно. Нет, я выпью. Ты выпьешь? Ну ладно. Мам, я... мам, ты что? Залетишь после него сказать, мам, что, мама? Здесь у них. Василь. Там закрыт зал, да? Нет, открыт. Там в идет игра. Что, можно зайти заглянуть? Пойди-ка. Сейчас я обзор такой. Сделаю рекламу вашему. Все. Открывай, я видишь с этими. Я захожу в сад. Здесь нас уже было. Идет, идет соревнования по волейболу. На трибунах зрители сидят. Трибуны забиты битком. Нет яблоко упасть. С этой стороны даже груши нет где упасть. Это женская раздевалочка. Мы с всей нашей группой зашли сюда. У меня оказался третий шкафчик. Всех, кто я показывать, конечно, не буду. Но раздевалочка вполне приличная такая. Честненько, все хорошо, вон как сделано. У мальчишек аналогично, они ушли одни. Мужскую раздевалку они сами уже там самостоятельно все делают. Это герл города Конгура. Подожди минуточку. Это значит здание управы нашего города Ниже спускаемся. А, это когда Олимпийский огонь заносили в наш город Кунгур. Сочи 2014. Чаша Олимпийского огня зажжена 3 января 2014 года в городе Кунгуре. Во время встречи эстафеты Олимпийского огня зимней Олимпиады Сочи 2014 на улице был страшнейший мороз в этот день. Я не вышла. Я помню этот день. Так, вот мы посмотрим вот так вот. Угу. И вот этот темп посвящен тому событию, которое, когда Олимпийский огонь проносили через наш город. У вот. нас есть какие-то чемпионы в городе, по разным видам спорта. Даже чемпионы мира есть. И чемпионы Олимпийских игр есть. А это расписание занятий, есть секции спортивные. Плавание открылись, не было плавания. У пока на плавании нет. Угу. Но в перспективе, возможно, наши ребятишки, когда подрастут немножко и будут, ходить сюда и на плавание. А. Так, здесь детский бассейн для, для маленьких коротышек. А мы пойдем в большой взрослый бассейн сейчас скоро. Наши друзья сейчас оденутся, разденутся, переоденутся и мы пойдем. Сейчас я сделаю небольшое видео про то, как выглядит все внутри бассейна. Мы заходим. Тут такая хорошая на полу сеточка лежит. Душ. Много-много кабинок. Вода горячая и холодная. Сейчас надо дверь затем. Расшибку. Значит, заходишь, вешаешь свои вещи, оболаскиваешься. Здесь вступаешь на... Ой, тут водичка. Вот это. И пластмассовый коврик. Еще один коврик. Но это надо в станцию заходить. Резиновые двери. И вот я нахожусь в зале. Клавательный качель. О, Коля, Привет! Коля плывет. Клав. Где-то Максим должен быть. Ага, вот Максим. Замырял, плавал, очки где-то взял. Ну, вот он, наверное. Вот вот. Здесь есть сауна, кроме того, всего прочего Так, заключается купаться в шторм, здесь серьезное помещение. Спасательный круг идет. Это, наверное, сетка, чтобы утопленников вычеркивать. Фюзерный выход. Лаборатория. И инвентарная, и там есть сауна, я в эту сауну хотела посадить вот. Значит, табло, поскольку мы зашли, я не знаю, у нас тут есть старшая по нашей группе, дружная компания, значит, вода 28, воздух прищадал, так все проводит, нормально, если на это табло будем глядеть и свое время, свое время отсюда выходить. Вот, и там там, там, там, такая улица, на улице зима, зима на улице, зима. Кого снять? Без круга. Без круга? Если ты там по бортику будешь ходить, то можно без круга, по бортику. Держись только за бортик, вот за этот. А если я он там спасатель есть, и все Лена смотрит за тобой. Максимка! Максим! Максимка! Максимка! Максимка! Максимка! я Максимка! я Максимка! Максимка! Я достаю! Я достаю! Они не они стоят на гордике, они не Хотите, чтобы они по полу поменьше бегали, а тоже же Так, услышали? По полу не бегать. <связывая> так, сауна. Сауна тут мужская, женская, тоже можно сполоснуться и выступить. Электроскутовая. Я что-то не поняла одна, что ли? Запасной выход, туалет, душ в сауне. Так, ой, какой приятный комнаты. Вот. Я вообще, думаю, вы такой ходишь, боссакомщик класный. Так, сауна, там сидит один дяденька. Сейчас дяденька выйдет, и я тоже туда пойду. Вот, и здесь есть спасатель, который смотрит сидит за порядком. Плашки какие-то висят, соревнования проходят. Большой, Большой нормально. народу мало. Заплатила я небольшую сумму. Нет. глубине. Кто-то не будет, если никто не увидит. Я Под каким? Там у нас поручено кое-кому. Где? Получила втык от наблюдателя за то, что у меня ребенок, конечно, в или и рядом с ним взрослого нет, то есть меня. А я хожу тут с камерой деловая. Сказала, ладно, сейчас я все исправлю. Больше этого не повторится. Так, значит, на каждом шкафчике есть такая инструкция для использования всего. В общем, пошла я к ребенку, а у меня за нарушение выгонят нафиг отсюда. Короче, вышла я из женской раздевалки. Покупались больше, чем заплатили Сейчас немножко доплатим Перерасход стоит 3 рубля 1 минута Я иду к выходу Здесь мужская раздевалка Не знаю, мальчики, мы, наверное, уже вышли И вы уже пробились ну ты что где? Так, ну и что, вы уже пробились? У нас уже Ну, я знаю У меня тоже, да а, здесь раньше киос был, а теперь нету, да, Киоска? А, а, а, да, А, Чай будем просрочен? пить? давай. На сколько минут? Она только... Так, тариф на большой бассейн сред. Ну, сейчас... сред. Так, мы просрочили здесь 25 на 35 минут. Почему? Да вон часы. Я по часам бы считала. Чай будем здесь пить? Нет. нет. нет. Домой пойдем? Комната. А, кола есть? Ну, пойдемте. А магазин, кола... мам. У меня будет хороший магазин. Скидки. Бабушка, а я колу буду продавать. И еще там внутри капучино буду попью. Подожди, пусти меня в цветы снять хочу. Они живые? Они искусственные. Да не может быть. Вот. Ой, какой красивый цветник вообще. Видишь? Да, они искусственные. Так, пойдемте в кассу. Они застывшие. Застывшие? Они искусственные, смотри. А, ну красиво смотрится, как будто настоящее, да? О, киоск есть. Ну а что О. мы там хотим? Мы и так просрочили, ребята. Нет, давайте мы просто посмотрим, ладно, мы пробились там сами. Посмотрим, да, что продается. В кассу, в кассу. Да, да, да, да, да. Посмотрим, что здесь продается. Здравствуйте. Посмотрим. Мы посмотрим. Помню, тут... Мы Я тогда что-то что -то здесь покупали. Здесь продают ну, всякие плавательные принадлежности. Говорю, тебе купили трубочку, мне купили очки. Вот а, а какую трубочку? Помню, а, -а, а в прошлом а году. я так? помню, что у вас покупали свисток. Свисток а -а -а. и купальники классные продаются тут. Какой -а -а. свисток? Ну, у нас были как да. Ну и вы их а -а -а. потеряли благополучно. А сколько полотенца стоит у вас? 230. тридцать. то есть можно купить а, и снимать, если дома забудешь, да? Uh -huh. Так это что у нас зажим для зажим носа, носа чтобы в нос не попадалось, mm. зажим для носа. Ну еще где-нибудь там против запотевания. Рублей. Понятно. Нет. И беруши есть? 15 это рублей. Что? Ой, но... давайте, давайте, беруши купим. Нет, это ты сказала, это зажим для носа. И беруши, Бе... но, но, но, но, но, беруши, видишь? Мам, а ты сказала просто посмотрим. Для... ну хорошо посмотрим. Ну, ладно, не будем догадываем. нарушать свое слово. Что три? Купим. Три беруши? Mm -hmm. Нет, мы их потеряем. Это 45 рублей, мы и так просрочили. А, это что, скажите, пожалуйста, вот это что? Это плавать. А, ну, то есть это с... С... Надо, вот надо купить, вот, да? вот так. Одеть можно на себя, да? Ну, Вместо... это обычно детям берут, маленькие. Я понимаю. А, совсем всем лялькам? Да. Mm -hmm. Хорошо. Это можно отрезать. Так, дай сланцы всевозможные дай. по 240, по 300 сланцы, очки по 120 и другие копи и купи никто не против я только за так ну что уходим красиво пока нас тут не засекли <связывающие> ну потому что 3 умножь 15 умножь на 3 ну ка хорошо посчитай ли, 1 15 ровно? 2 15 я не буду. Вы хотите снова, вы хотите там что ли кофе купить? Нет, я куплю в большом автомате. Ты хочешь такое. в автомате кофе купить? Ага. А что здесь такое, ну ка интересно? А это лифт, <гас> для подъема. <гас> Мало обеспеченных груп населения для инвалидов, видишь? Но мы туда не пойдем, конечно. Мы же не инвалиды. Мы же не инвалиды. Мы, Какое -то дерево? Толя, посмотри, оно живое или натуральное? Сейчас посмотрю. Ну, пожуй. пожуй, пожуй. Как ты еще? Живая. Да-да-да, <смех> мы спустимся, Вкус. надо в кафе. Не вкусно. Да, не вкусно. Надо было зайти в кафе посидеть в кафе. Да, не вкусно. А, ты хотела сказать 4, наверное. Что 4? Мама, ты, ты сказала 3, мама, наверное, 15. Бабушка, 15. Ну. 15 плюс 15. Ну. 30. Ну. И еще 45. И сколько получилось в итоге? 45. У нас же трое, надо все умножать на 3. Если бы... Ну, умножали бы на 100. 100 умножить на 15, да? Да, или 15 умножить. Открывай дверь, пожалуйста. то у меня сумка, камера, очки. Так, мы идем в кассу. Нам надо доплатить, потому что мы просрочили все. И сдаем эти... Сдаем браслетики. Мы просрочили. Еще один. Мам, можно мне 45 рублей? Подожди, я сейчас расплачусь Миша. сначала. Почему? Я же не сказала. Так, все, мы оделись. А. тут Ага. Да. Поскольку у нам домой ехать далековатенько, и там долго идти пешком, на улице минус 17 и ветер, я вызываю такси. Сейчас такси приедет и мы поедем домой. Так, сидим в такси. Едем по городу. Это бывшее общежитие педагогических кадров это 18 школа у нас. Ды -ды -ды -ды. Улица Гагарина. Тут всегда такое движение было, да? Ну да. А сейчас ничего получше стало? Похуже стало. Похуже почему? Полоса, дорога, две полосы, раньше три было. А почему стало две полосы? Потому что право нашу, право так решила. Почему это так решило, интересно? Задайте -а -а, вопросы. Я не езжу, я бы задала, если бы я ездила, назову ну, так, К сожалению, я уже... Чтобы задать вопрос, надо до них идти на прием, и еду, ничего не надо. Едемитарно а, а, под... тут ходить к ним не надо, просто урезывание бюджетных средств, это все экономия. Бабушка! Как это из трех они не две? Максим, я занята. Да не видно, что твои руки перед. Не видите, видят, они, видите здесь сделали бордюры. С той стороны ага. сделали прядки ага. между домом и этом. Ну, ну, ну, ну. и пожалуйста, за счет этого никак ничего не садят ну. а экономия-то в чем а что поводна меньше выжить надо или из земли или же асфальтом асфальт еще угу. сэкономили на асфальте получается конечно ну у нас город то конечно управо-то на, население думает только денное нож так я вижу наш суспенский храм и купола так вот. нашему мосту он 1935 года постройки да ведь не скажу, не знаю. а я знаю 35 36 еще до войны его построили 50 лет как -то? не помню но ну, в общем очень старый он. но реконструкцию сделали а? реконструкция, реконструкция была да. да так а впереди мост преображенский это новый мост чтобы меньше было пробок через вторую речку и сделали мост и что помогло, лучше стало, ну как разгрузилось движение в этом участке, как вы думаете? Ваши вопросы с подковыркой? Нет, почему? Я просто беседую с товарищем. Ну при этом записывайте на камеру. И что? Да, суть такая, что я что хочу сказать. Но... Робом, конечно, меры принимаются, добавили полосу. Да, здесь-то стало шире, но... Поставили второй мост. Конечно, это еще при коммунисты хотели это сделать. Делали только сейчас. с скрипом, конечно, такую историю Малчива. Чуть не два года мы ездили там, с такими крупками просто в рождескую часть поздравлению. Ну я помню, я же жила тут в этом районе. Но, ну. но этих мер недостаточно, чтобы решить проблемы с ощущением города, именно автотранспорта. По Потому что он стал в каждой семье практически на машину. Да то и по две, то и по три бывает. Люди сейчас на автобусах ездят меньше. Значит, uh -huh. всем надо. Да, да. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я просто работаю, знаю, даже вот, сегодня воскресенье. Люди бы должны все дома сидеть по uh -huh. телевизору там или да чем-то заниматься. Да сейчас. А что делается? Не удобно, да. время. Рубки. Да, да. Недостаточно. А какая-то прогноз какой-то.. У нас устоит дедушка Ленин стоит, тело стоит еще, да, никто его никуда не девает. Да. Наше государство переходит из разряда социальных, из разряда капиталистических. Этот, так оно уже давно переходит. население в 1% нашей страны Но... имеет все остальные блага нашего народа, нашей а. страны, наших предков, как И, и ага. это может изменить только резонансы. Ой, перестаньте. Революции. Бесплатно, ну, в смысле, просто так власть никто не отдаст. А зачем ее... Надо просто эту власть, которая есть, строить ее. Она же должна народу слушать, а не почему? А потому что народ позволяет над собой измываться. Вот я, например, ну это я скажу конкретно. Вот я, например, живу в своей квартире, допустим. Рядом сосед пакостит. Я ему пакостить на площади, которая является общей, не позволю. Вот не позволю, я по стену пройду, я, по лягу, но он у меня пакость не будет. Это я не позволю, так же и власти, над собой издеваться моей власти, Нет, я не идея, позволю. это материя более тонкая, поэтому какая? А это, в это, это вы сейчас можете с соседом, как говорится, сходить, жаловаться. Не там, только мургалы, с соседом, я с ним и, ругаться, и там, с президентом смогу, и с властью вот, могу. Вот. А что такое президент? Президент это власть. Если он сейчас делает вид, что он работает на народ, то поверьте, это совсем не так. И, власть, и президент не обладает той властью, которую мы считаем. Власть ну, да. внутренней властью это вот именно тот процент У кого бабло что ли? Да, да, да, ну власть, бабло, можно по-разному называть если бабло дает власть, но иногда да. даёт... власть бывает без бабла Но это вот реалии нашей жизни А как говорить, что народ такой, ну и что, ну пожалуйста Конечно, там такой человек, как Навальный, пытался там, э, типа, оранжевую революцию сделать, да -да -да. Помните, наверное, да, года два-три назад. Да, там, помню. Там, как не помню, размотали его только в путь. Это не Украина, здесь махом это все присягует. Конечно. О, дело еще не в этом. Я Навального, я не за него, Но. я против него. Потому что Навальный это не человек, революционер, который хочет блага. Он хочет блага только для себя и своим хозяевам, за которые он, за чьи деньги он это делал. Вот и все. А вот истинно, вот, революционер, вы именно хотел, желательно, чтобы он пришел к власти именно демократичным каким-то путем. Ну, пусть даже не демократичным, но именно патриот страны, а не, пусть даже он эту власть там, я не знаю, там украдет или что-либо еще сделает, но чтобы он был патриотом. Путин, я считаю, что принцип патриот, мне в принципе нравится, я просто понимаю, что не в его силах то, что мы от него хотим, что а почему мы должны ждать? Мы должны что-то брать и делать Но что вы можете сделать? Я могу я, я могу сделать вокруг себя Жизнь красивее, чем она вот Рядом у моего соседа Я могу сделать то, что я В моей власти и Но в моих силах Вы понимаете, что это совсем недостаточно? О чем мы сейчас Для... говорим? Нет, смотря какие масштабы брать В масштабах одного двора В масштабах одной семьи Можно сюда прямо я. В масштабах одного двора Это же под силу. А в масштабах всего города я какая-то там, знаете, тонкая спичка. Вот. Но я могу быть членом какой-нибудь организации. А в масштабах страны, вообще, а в масштабах страны я гражданин. Даже, даже наверняка нет, как говорится, намеков. На а я, между прочим, у меня нет никакого желания что-то менять в нашей стране. Для этого есть другие люди. Вот. И вот так думают каждый. Чай меня. Ну а что, То плох... есть, а что если плохого я вы видите? Сижу, включу там, там, как говорится, 4 кредита. У меня двое детей мне надо заниматься их воспитанием, но, их но, образованием но. поэтому я работаю с утра до вечера. Но. Если я сейчас пойду на баррикады, как говорится, или там какие-то. Какие баррикады? Еще способом, Сюда направо, сейчас до подъезда мы сейчас тут не проходим, а ходим вот сзади. Я просто я, поставлю я... под сомнение, допустим, моей семьи, будущей моих детей. Поэтому вот, э, я буду крутить дальше баранку, возмущаться на нашем государстве. Борчать Но... только не буду. Спасибо большое. Было очень интересно с вами было ехать. Удачного дня и хороших заработков вам.